Итак, ответ звучит так: продать недвижимость. Для этого вам необходимо найти любых пять морских ракушек, какие угодно, где угодно, покупайте с любого моря подойдут. Главное, чтобы они были не пластмассовые. Итак, найдите 5 морских ракушек, сделайте в них дырочки и оденьте на черную нить. Сделайте это в воскресенье в виде колье. После чего вы в воскресенье же на дерево, которое называется акация и каждый день приходите к этому дереву где висит вот эта ракушка ну или это ожерелье с ракушек и выливайте 50 граммов масла в корень и сделайте это от воскресенья до воскресенья от воскресенья до воскресенья сделайте на протяжении следующей недели сто процентов продадите все что захотите делал ли я так да получилось Да. купил ракушку